Наш текст на этой особенной серии уроков Евреям, глава 4, стих 14, итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Будем твердо держаться исповедания нашего. Итак, мы говорим о том, чтобы твердо держаться исповедания нашей веры, Слова Слово Божие, и в Господа Иисуса Христа, и в нашего Отца, слава Богу. И мы обсуждаем в данный момент то, что нам нужно твердо держаться нашего исповедания, кто мы есть и что мы во Христе Иисусе. И я напомню мысль из последнего урока о методистском служителе, о котором я услышал годами раньше, и он один из тех, кто помог мне сделать это. Он предложил, чтобы каждый верующий, каждый христианин, прочитывая Новый Завет в основном послание, отмечал прямо сейчас же, сказал он, каждый стих, в котором говорится во Христе, в котором и в нем и узнавал, как он сказал, «Кто ты во Христе Иисусе, и что ты имеешь». И я начал это делать, все еще находясь в постели из-за болезни. И когда я поднялся с постели в 1934 году, и вот мое любимое место во Христе, 2 Коринфянам 5.17. «Итак, кто во Христе? Во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Я всем говорил, что я новое творение, я помню, в нашем городе жил один парень Однажды я встретил его, не помню, куда я шел, да это сейчас не важно Там была просто площадь и дома вокруг нее И я шел через нее вечером, и я встретил его Он оставил меня и спросил, куда ты идешь? Я не помню, это сейчас не важно И он спросил меня, не окажу ли я ему одну услугу? Я сдал его он не был христианином, но говорил со мной раньше. Весь слезах. Он сказал, что не готов принять решение сейчас, но просил меня молиться о нем, несмотря ни на что. И я знал, что он грешник И какой ужасный грешник Поэтому я не знал, о чем он может меня попросить Поэтому я сказал Все зависит от того, о чем ты попросишь Ну, сказал он Ты не знаешь мою девушку Я знал ее Она была такая же ужасная, как он сам И я знаю, о чем я говорю И я ответил, да, я знаком с ней Он сказал мне Ее кузина из деревни приехала в гости Она хорошая девушка Сказал он Не такая, как моя Она по-настоящему хорошая И я пообещал он обещал своей девушке, что приведу парня познакомить с ней И он сказал, я уже на 45 минут опаздываю Он посмотрел на свои часы, он действительно опаздывал Я не смог никого найти, не мог бы ты пойти со мной на свидание с этой кузиной Он сказал, ты же знаешь его девушку Я знал его девушку, если я не приведу с собой парня для кузина, тресненная по голове И она так и сделала бы Я знал, что она так и сделала, возьмет вручный табурет и треснет его по голове, потому что крутого нрава И он пообещал, что мы не останемся там надолго Но до тех пор пока я не исполню то, что обещал». И он знал меня. Он знал, что я веду праведную жизнь. И он давал разные обещания в случае, если я пойду с ним. Он и его девушка курили сигареты. «Мы не будем курить сигареты». И еще он добавил, мы не будем пить, пиво пить не будем И не будем пить ничего, никаких крепких напитков, ни в коем случае Потом он пообещал, мы даже танцевать не будем И надолго не останемся Ну ладно, ответил я, если это так, я, пожалуй, пойду с тобой Итак, мы пошли И он представил меня этой кузине, вы знаете, как это делается Мы зашли в дом, в комнату Он со своей девушкой пошли за сигаретами, затем к холодильнику и достали пиво, да, поставили пластинку начали танцевать, сделали все те вещи, которых он обещал не делать. Вы знаете, в Библии говорится, что дьявол-обманщик. Именно. Видите ли, в то время, я говорю о 1935 году, я не говорю о сегодняшнем дне. у нас не было проигрывателей, которые мы имеем сейчас. У нас были патефоны I mean, it, you know? У которых нужно было вращать ручку Мощность пружины заканчивается И вам нужно снова вертеть ручку Музыка быстро заканчивается Ну вы понимаете И вот они поставили эту пластинку Заиграла музыка, и они начали танцевать И кузина его девушки стояла и вращала ручку патефона Вы понимаете, о чем я говорю И она сказала мне Давай потанцуем я ответил «Я не танцую». Она удивилась, не танцуешь. Я сказал, «Да, не танцую». Она спросила, «Почему?» Я сказал, я... «Потому что я новое творение». Всем, кого бы я ни встретил, я говорил, что я новое творение. Видите, это было очень полезно, куда бы я ни пошел. Я новое творение. Она сказала, «Новое что?» Я повторил, «Новое творение». И у меня всегда был с собой новый завет, я достал его из кармана, открыл второе послание Коринфянам 5.17 и сказал «Видишь?» «Итак, кто во Христе?» и я спросил ее, «А ты во Христе?» Она ответила, «Ну, я хожу в церковь». Я тоже многие годы ходил в церковь, но не был рожден свыше и не был спасен. «А ты?» И она сказала, «А я могу стать новым творением?» «О,» ответила «Конечно можешь». И я начал молиться, пока музыка играла. Вы знаете, она быстро заканчивается. Она заплакала. Музыка закончилась. Они посмотрели на нас и увидели, что я молюсь с ней. Подбежали и хотели это прекратить сразу же. Но благодарение Богу, знаете, что я узнал? Девять из десяти молодых людей, с которыми я знакомился, хотели узнать о том, как стать новым творением. Они устали быть тем древним творением, которым были. Они хотели стать новым творением. И всем, с кем я встречался, я говорил, что я новое творение. Это неправильно? Я имею в виду, это неправильно, <связать> что это исповедовать перед людьми. Но благодарение Богу, что это правильно, исповедовать перед людьми, что я новое творение. И я говорю и истина в том, что я был подростком. Мне было всего 17 лет. И 18 лет, и 19. И у, меня, лет, лет, и 19. И у и меня не было ни, ни одного друга, друга, который бы вел праведную жизнь. И дело было не во мне. И я думаю, разница в том, и люди не обращают на это внимания сегодня, я не мог не исповедовать пред людьми, что я новое творение. И новое творение, которое живет во мне, начало управлять, господствовать моей жизнью. А если я буду говорить обо всех проблемах, которые есть во плоти, то тогда с ней нужно будет считаться. О чем мы говорим, кто управляет нашей жизнью? Но мы имеем проблемы, конечно же. Так же, как и вы сейчас имеете проблемы. Молодежь скажет мне о них. «Вы скажете мне о них, вы знаете, что я был преподавателем воскресной школе? У меня был класс, я был учителем воскресной школе, и у них были церковные вечеринки, и они пили там, я не пил, и танцевали на церковных вечеринках, я не танцевал, и курили, но я, но я не курил». И иногда они так разгорячались, что вечеринка превращалась в ордью. Если вы внимательно все рассмотрите, сегодня все так же, та же самая плоть, тот же самый дьявол. Может быть, больше возможностей для плоти, не знаю, где легко покоряться плоти. И иногда я просто уходил домой. И это была вечеринка воскресной школы. И меня спрашивали, «Чем же ты отличаешься от нас?» Я отвечал, «Я новое творение». «Это меня отличает. Делать отличным от вас». «Я новое творение». Не всем я об этом спрашивал, но большинство. И я отвечал, потому что они спрашивали меня, чем я отличаюсь. Должна быть разница между нами и миром. Должна быть разница между нами и грешниками. Должна быть, быть разница между нами и членами церкви, которые не рождены свыше. Видите ли. Мы не просто прощенные грешники, мы не бедные и слабые члены церкви, которые едва-едва волочат ноги, мы новое творение, сотворенное Богом во Христе Иисусе, имеющее жизнь Божию, природу Божию, способности Божьи в нас. Аллилуйя! И вот мое любимое место Писания Есть еще много мест Писания, которые начинаются словами «Во Христе» Вам нужно найти каждое из них и исповедовать «Вот то, что я есть, вот то, что я имею» Позвольте мне поделиться с вами моим любимым местом В котором И вы найдете много таких мест, в котором И вот мое самое любимое Откройте Послание к Ефесянам, 1 глава 7 и 8 Я могу просто прочитать это, но все же давайте откроем это в своих Библиях Потому что это как вода, которая не входит в вас только омывает, а вам нужно пропитаться Словом Божиим, как губка набирает воду. Аминь? Хорошо. Итак, Ефесянам 1, стихи 7 и 8, в котором, в котором мы имеем не в котором мы получим через некоторое время в далеком будущем. Слава Богу, мы кое-что получим в далеком будущем. Но мы-то сейчас здесь, в котором мы имеем настоящее время. Имеем что? Искупление. Искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости, и разумение. Аллилуйя! Слава In Богу! В котором have... мы имеем... What? Что? Что? Наше искупление. Мне нравится в другом переводе добавлено слово наше. Наше искупление. В переводе короля Якова говорится, просто имеем искупление, а здесь наше искупление. Это наше искупление. Это, наше искупление. это значит мое искупление, твое искупление. Так что же это значит, в котором мы имеем искупление? Это значит, что владычество сатаны разрушено. Это значит, что он, Сатана, потерял свое господство над моей жизнью в тот момент, когда я стал новым творением. Потому что, как вы видите, я принял нового Господина, Иисуса Христа, чтобы он управлял моей жизнью. Это значит, что владычество Сатаны над тобой уже разрушилось. Это значит, что Сатана утратил свою власть над тобой на твоей жизнью В тот момент, когда ты стал новым творением Ты приобрел нового Господина Господь Иисус Христос управляет тобой Младычество сатали закончилось, А Господство Иисуса началось В тот момент, когда ты стал новым творением Слава Богу Давайте Откроем послание к Колосянам. И вы увидите, что Павел говорит о том же самом. Практически теми же словами. И может быть даже больше в одном стихе. Вот здесь. Сначала прочитаем 14 стих 1 главы послания к Колосянам. Павел пишет святым в церкви в Колосах, верующим. И снова мы читаем. В котором... Снова это место писания, в котором таких мест очень много. Это одно из... них я просто делюсь с вами своим любимым. Найдите их все. Исповедуйте все их в свою жизнь. Они принадлежат вам, и вы принадлежите им, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Что такое это искупление, о котором он говорит? Просто посмотрите на два предыдущих стиха. Это 14 стих. Посмотрите на 12 и 13 стих той же самой главы и посмотрите, о чем он говорит. В 12 стихе он говорит «благодаря Бога и Отца». И это то, за что мы должны благодарить Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. В другом переводе написано «Отец сделал нас способными». Отец сделал нас способными Способными делать что? Иметь участие, иметь участие в наследии. Ну, слава Богу! И это говорится об этой жизни. Он сделал нас способными иметь участие в наследии святых во свете. О чем же он говорит? Посмотрите на 13 стих. избавившего нас». Он говорит об отце. В другом переводе «Отец избавил нас». Вот она, часть наследия святых во свете. «Избавление». «Избавление». Это часть нашего искупления через Его кровь, в котором мы имеем искупление. Отец избавил нас от власти тьмы. Аллилуйя! И ведшего, ведшего нас в царство возлюбленного. Сына Своему Слава Богу Некоторые люди скажут вам Что Царство Иисуса наступит, когда Иисус вернется на землю Согласно Писанию, мы имеем это Царство уже сейчас Он написал, что Церковь в Колоссах была введена в Царство возлюбленного Сына она была взята из одного места введена в другое. Аминь. Введена в царство Его возлюбленного Сына. Итак, в котором мы имеем искупление через Его кровь, часть Его наследия в том, что мы перемещаемся в Его Царство. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Перемещены в царство Его возлюбленного Сына. Слава Богу. А теперь обратите внимание на это. Отец избавил нас... От власти тьмы. В этом слове «тьма» и есть все, что есть сатана. Другими словами, вы можете это прочесть так. Он избавил нас от власти сатаны. Он избавил нас от власти греха. Он избавил нас от власти дьявола. От того, чем дьявол является, и что он имеет И от того, что приходит от дьявола Все в этом слове тьма Но благодарение Богу, он избавил нас Не собираясь избавить нас, а уже избавил от тьмы В другом переводе говорится От господства тьмы Другими словами, он больше не имеет господства над вами Теперь все в порядке, мы от него избавлены Аминь. Вы скажете, что дьявол теперь не имеет никакой власти. Нет, имеет. В своем царстве у него есть власть. Безусловно, он имеет власть. И если вы не рождены свыше, вы в его царстве, и он имеет над вами власть. Слово Божие ясно говорит. Павел пишет об этом в послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, и говорит верующим, что наша брань не против плоти и крови. Обратите внимание, он не, говорит, не он не говорит, что мы не сражаемся Он говорит, что мы не воюем плоти и крови Но есть духовная битва И это означает усилие Мы не воюем против плоти и крови Но против начальств, против властей, против мероправителей чего? Тьмы века сего. Тьмы века сего. Обратите внимание, Библия говорит, что весь мир. Мы говорим о грешниках и о людях за пределами царства Божьего. Весь мир находится во тьме. Аминь. Но вы помните, что мы имеем наследие святых во свете, во свете, во свете. Я сказал во свете. Слава Богу. Есть царство тьмы, а есть царство света. В царстве тьмы правят сатана. И у него есть власть, И у него есть сила. И он имеет власть. Но он не имеет власти надо мной, потому что я не в его царстве. Слава Богу. Я не подчиняюсь его власти. Аминь. Я освобожден от его господства. Я освобожден из царства тьмы. Аминь. Я освобожден из этого царства. Аминь. Я перенесен, взят из одного и перемещен в другое. Введен в царство возлюбленного сына его. А это Господь Иисус Христос. Вы можете это сказать? Аминь. Слава Богу. И это значит, что власть сатаны закончилась. А господство Иисуса началось в тот момент, когда ты стал новым творением во Христе. Слава Богу, Богу вовеки. Есть еще стих в послании Римлян. к римлянам. К римлянам в шестой главе. Давайте обратимся к нему и не прочтем его. Римлянам 6 глава, 14 стих. Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, но под благодатью, ибо грех не должен господствовать над вами. Если что-то над вами господствует, это означает, оно доминирует, управляет вами, имеет над вами власть. Вы можете сказать это вот такими словами. Это нормально, это никакое не искажение. Сатана не должен иметь власть над вами. Аминь. Потому что вы не под законом, но под благодатью. Аминь. В другом переводе говорится, «Ибо грех не может господствовать над вами». Мы можем прочитать это таким образом. Ибо грех не может господствовать над нами. Власть сатаны закончилась. Господство Иисуса началось в тот момент, когда вы стали новым творением. Родились свыше. Сатана не может доминировать в вашей жизни Управлять вами Потому что он больше не ваш господин Иисус теперь ваш господин а также грех не может больше управлять вами Аминь Болезни и немощи Не от Бога Они не принадлежат к Царцу Божьему На небесах нет ни одной болезни или немощи Аминь Болезнь и немощь не могут больше властвовать над вами Болезнь и немощь – наши враги Это легко доказать если вы вернетесь к Ветхому Завету и прочтете его, у вас останется впечатление, что Бог иногда насылает болезни на людей, но нужно понимать, что Библия говорит о том, что Бог им только позволяет прийти в жизнь человека. Это как в таком примере. В вашем доме, может быть, четырехлетний ребенок, и представьте себе, что вы занимаетесь приготовлением пищи, и у вас еда над огнем, а малыш сует туда руку. Что случится? ожог? Вы развернетесь с него сразу же, как услышите его крик, и уберете его руку из огня до тех пор, пока вся кожа не слезет. Я уверен, что в этом случае ребенок получит урок И научится В каком-то смысле вы преподали ему урок Он получил урок Но ведь точно так же не хотели, чтобы это произошло таким образом Вы следите за тем, что я хочу сказать Видите ли, Библия — это откровение Которое рассказывает нам постепенно Оно не раскрывается полностью до тех пор, пока вы не дошли до Нового Завета А когда мы добираемся до Нового Завета, мы имеем откровение во всей полоте До этого момента как будто во тьме Видели только часть Но теперь мы видим, как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и Силою для того, чтобы благотворить и исцелять всех обладаемых дьяволом». Это то, что говорит Священное Писание. «Все, кого исцелял Иисус, были во власти дьявола». Иисус сказал, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имелись избытком». Бог не вор, Иисус не вор, Он не творит дел дьявола. То есть легко понять, откуда все эти дела, болезни небощи и им подобное. Библия говорит, как вы читаете в Новом Завете, в книге Откровений, что когда сатана, наконец, удален от людей, в другом земле нет больше, не станет разрушения. А раз нет разрушения, вы можете понять, кто является его причиной. Аминь? Это очевидно. Грех не может властвовать над вами. Болезнь и немощь не могут больше властвовать над вами. Все плохие привычки не могут больше управлять вами. Почему? Потому что вы новое творение. Слава Богу! Созданное Богом во Христе Иисусе. Вы можете сказать «Аминь»? Так вот, пройдитесь по своему Новому Завету, в основном по послании, подчеркните, а еще лучше, выпишите на бумагу все те места Писания, в которых говорится, в котором. Некоторые люди, хорошие христиане, говорят мне, «Брат Хигель, я знаю, что это правда». Видишь ли, я читал эти стихи во Христе Но понимаешь, они не кажутся мне реальностью Я сказал, а ты провозглашал их? Ну нет, тогда начни провозглашать их, и они станут реальностью для тебя Он вернулся некоторое время спустя с сияющим лицом Понимаете? Это провозглашение Слова Божьего Вами создает реальность в вашей жизни Вам нужно это понять Аминь И позвольте этому стать по-настоящему реальным ну теперь давайте обратимся к местам Писания в нем Вот мое любимое место В нем Их много, но это мое любимое Если оно не ваше любимое, найдите свое собственное Все они хороши, все хороши Мое любимое Давайте откроем второе послание Коринфянам, пятую главу, семнадцатый стих Второе послание к Коринфянам, пять. 21. «Ибо не знавшего греха, это Иисус, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем делались праведными пред Богом». «В нем». «В нем». Все скажите «в нем». Видите? Это место Писания «в нем». Итак, в нем, который не знал греха, это Иисус Вы знаете, Иисус не согрешил, Он не грешный. Но наши грехи были возложены на Него Он был сделан грехом Он не согрешил Он не сделал ничего неправильного Он не грешник Он праведный Божий Сын Но Он стал грехом за нас Как это Бог сделал? Я не понимаю этого но я верю в это. Аминь. Я этого совсем не понимаю. Но Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех. Бог сделал его sin sin грехом us. вместо нас. Он Грешный клен. клен. Определенно нет. Но он был сделан жертву за наш грех. Благодарение Богу за это. Я сказал, благодарение Богу за это. Дайте внимание ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. Он не совершил греха Сам, но получил наши грехи, чтобы мы в Нем делались праведными пред Богом. Знаете, о чем я думаю сейчас, пока говорю? Я хочу, чтобы мы снова вернулись в книгу «Послание Кремлина». Вернемся назад к «Посланию Кремлина». Я думаю, это одно из самых важных тем праведность, одно из самых неправильно понимаемых понятий в церковном мире вообще. Потому что, если вы говорите праведность, то люди думают о правильном поведении и правильном образе жизни. Не поймите меня неправильно, Библия учит нас вести себя правильно жить правильно. Но в словах, чтобы мы в нем сделали с праведным и Богом, это не то, о чем он говорит. Давайте внимательно посмотрим, о чем Павел говорит в обоих посланиях к Коринфянам и посланиям к Римлянам. Давайте прочитаем Римлянам пятую главу. И начнем с 12 стиха, 5 главы послания к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мир, но грех не обвиняется, когда нет закона, в же смерть царства от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего, удар дар благодати не как преступление». «Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, сбыточествует для многих, и дар не как суд за одного согрешившего». Смотрите, Павел говорит о даре. Ибо СУ за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Здесь слово дар два раза употребляется. «посему как преступлением одного, всем человеком осуждение, правдую одного, всем человеком оправдание к жизни. Греческое слово оправдание переводится также и праведность. Так что можно прочитать. «как правдую одного, всем человеком праведность к жизни. Посмотрите на 17 стих. Ибо если преступление это грех Адама, одного, смерть, духовная смерть, царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности. Видите? Если бы добрые дела производили праведность, не надо было бы принимать дар праведности. Вам было бы достаточно дел, дар быть правым пред Богом. В нем я получил праведность пред Богом. Аллилуйя! Так что же будет с теми, кто получил дар праведности? Будут царствовать. Царствовать. В далеком и необозримом будущем? Нет. В жизни. В жизни. Посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Да будет благословенное имя Божье.